Перед нами. Вон уезжает. Вон еще есть. Куда? Попал? Не знаю. Горит. Горит. Ты что, просто вперед стрелял и попал? Да. Не приезжаю. Кидал дура так, что мама не горюй. Если мама не горит, а я понял. Короче, на на, на, на везуху. Да, да, да, да, да. Помогай какого-то хера. Если умели, бери на фоне строй темп, бери родиста, бери жаль. столько всего говорил, как исполнил. то, что заметил сам себя. А, пехота перед нами. Танк, королевский у нас. Эрик, стреляй. Жека, попробуем убордить. Вы стрелять будете, нет? Эрик, стреляй, Эрик, стреляй. Я стреляю. Можно стрелять? Пробить Эрик, башня на 10 часов. Стреляй, стреляй, Молодец, молодец Я, блин, стол компьютерный свернул Давай Справа еще один, кажется, да? Так он горит, горит Он горит, горит Топей его, ты взорвал Взорвал, взорвал, все Ну так почему не говорите вообще ни хер... Я же сказал, все я, я, же в сказал, молодец, взорвал Меня дискорде слышно? Да, а слышно да. Пойдем, пойдем. Что? С тобой извизи, заряд. Извизи. Извизи, извизи. Извизи. Да не бойни, чтобы зажигать. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, я панцир, я панцер, я панцир спереди, спереди, спереди. Работайте. А, нет, это штука, это штука. Работайте. Он, Он уезжает, уезжает, да. Ну, побегусь, стрелять, побегусь, стрелять, стрелять. Их там много, их там много, еще, проверь, проверь. Ярик. I feel like I am. пулемет расстреливает. Да бегает Заливай по домам. С маками обстреливай сейчас. Давай, смоги сейчас. Вот туда с маками сейчас. Везде, везде смоками расстреливали Землю землю везде Да Сейчас, щас, заряжается, заряжается. Перекресток на юге Отстреливается Слышу двигатели Это наш Ну шо так долго Заряжается Перезаряжай-ка я на дороге, смотри, справа. Перед нами и справа. Справа смотри. Да что, их Спасибо. Эболист слева от себя, возле вышки один. Убил я его. Привет Ого ага. Играете? Привет Джек тут? Да Джек, да, а решили хорошо. там Решили по матчу с первым Армором Еще один да, Карте, что будет 0-1 под вот смостом. Ну, принято решение уже. Через неделю так то интересно, было, конечно, сыграть. Там будут точно минометы, и там надо, чтобы они быстро и точно стреляли. Ну, если вы определитесь с этой картой, то мы потестим. Да? В смысле определим? Ну, что, будет эта карта с мостом? А она ж будет. А, ну то есть все, решение принято, да? Окей. Спасибо. Иди копай Фобу. Угу. Да, он где-то прям взял. возвращайся, возвращайся ко мне иду стопай, Ирин там светом ремонт Пап, между тобой и Антохой есть, бегает один по лесу Мы что, копаем подожди Вон и стрельба уже рядом Марсы очень, очень в стороне заходит, там все в открытом поля, по открытую поля. попробую поднять, пожалуйста. Иди пулемет. Нет, это я случайно выстрелил. Так, сейчас подниму я тебя. Сейчас. Нет, Нет я не вижу. Нет, ничего. Собой. Перед нами машина справа. Прямо машина. Не вижу же. Командирская ехала только что здесь.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 Думаю так, что мама не горюет. Это а я понял, короче на, на везуху. Да, да, да, да, да. Раньше я одного убил и двое, еще один остался. Я нами бежит в поле. Про... Там, по дороге. Да. Центральную дорогу, смотри, вот, Да, ездит. Фазик 4, по главной дороге можно. Заезжай, бронепойз. Прямо по прямой, готов. Доезжаем. Спереди смотри а перед бежит, собой. Вот он прямо прям возле не нас, не возле, не возле маршрута водиста приедет уже. Сейчас далеко очень будет. Не, Смотрю его вот в Ты тоже стреляешь. Стоит, остановился. Стреляет. Стреляет, по вам, скажите. Высоко бери. Не попал. В эйс, не попадай Перед нами okay. пехота пулеметом работает Он на дороге лежит Минус заложил под него. Машина уезжала. Я взорвал. Бронебой заряжай. Да? Уничтожили уже. Бронебой не заряжай, сзади танк. Там где дымится, там где дымится, сейчас будешь стрелять. Ну вон она стоит, но ну, е... Я здесь. Фугас заряжай. Слева перед по дороге перебегает. Еще по дороге перебегает. Магистрафы слева стоят. Справа дома смотри. там бежит? В правом, в правом здании раллик стоит, я думаю. Приду. Да, раллик в правом здании. Стреляй, правое здание. Да нету. В окно правое и левое, там в середине ралли. Подлечу. Перед нами, перед нами, перед нами. Базука перед нами. Перед нами смотри. Туда справа в здание стреляет. По перед нами. Перед нами на 12. Сзади, смотри, сзади, по нам сзади танк стреляет. Зачем ты стреляешь по Двенадцать, держи пушку. Принято Перед нами смотри в кустар. Справа, справа, возле э, этих самых, возле леса где-то, стреляй туда! Убежал. Заряжай, заряжай бронебойный, бронебойный быстрее. Заряжи. чи в visit where is it MSP it's uh, sorry it's west it's west of spot uh, four, somewhere I saw it leave from the compound here and moving south Uh, maybe a minute ago. Сейчас на, на горах перед нами будет пехота. Четверку слева, слева смотри, чтобы его никто не стреляет. Она уже работает, пули свистят. А двенадцать держи. Ага. Левую сторону сейчас. 11.30, смотри противник. Мне не, не попал. Только напугал. Пулемет на севере в поле прям. Ну сейчас минимум. Ганг свернул к югу от Остер Пика. На юпкаху. Блин. Зачем Хома. ты по своему Ай Айболит, извини.